какие-то кейсы о наших с Да, есть, и Они есть. Их, к сожалению, не так много, о которых можно говорить. Они, к сожалению, даже в виде исключений. Не всегда они связаны с людьми, которые приезжают в Китай работать. Которые точно знают, что они хотят от этого Китая получить. Это относится к русскому бизнесу, это относится к любому иностранному бизнесу в Китае. Если приходит Макдональдс со своими стандартами, то он не начинает в Китае приспосабливаться из Макдональдс застроить там хоба, китайский самовар, ну типа это круче в Китае. Он идет, делает свой Макдональдс, навязывается потребителем, и потребитель начинает ходить в Макдональдс больше, чем раньше уходил ходил в этот или как у нас по-русски китайский самовар называется. вот И то же самое здесь, если люди, вот например, я знаю, когда люди открывают свои пиканы, открывают свои кулинарные цеха, они привозят э -э, замороженный хлеб, они возятся, выпекают, они сами стоят у печи, они сами стоят у прилавка, они его продают, они э -э, бегают сами по всем супермаркетам, э -э, продают в отделе полуфабрикатов, создают, сами находят взаимовыгодные воздействие сотрудничества, например, если кто-то будет там, в Гуанчжоу, когда может зайти там Айон, есть такая сеть супермаркет. И там есть полуфабрикаты, там, там куриное мясо в определенном соусе. Вот это некоторые из них делают русские предприниматели, они привозят соус из России, мясо покупают куриные на месте, сами делают и полуфабрикаты, сдают в супермаркет там, три-четыре юаня а в супермаркете продается по 30 и они считают что все справедливо потому что главное у супермаркета это канал потребитель самым важным это канал потребителя. если у вас есть устойчивый канал сбыта устойчивая связь с потребителем, и вы может давать, то да, это и есть ваше конкурентное преимущество. Но все, хотя дистрибьюторы, которые... То всех, чтобы... Ваш канал не будет отдавать. Ваш товар должен быть... А, вот как бы э, качество, там, хорошая упаковка и так далее, это условие необходимо, но недостаточное для китайского рынка. Он еще должен быть конкурентным по сравнению. Это же все-таки машина по производству денег а не машины по производству, по перевозке продуктов питания. Поэтому, если есть какая-то полка, каждая полка оценивается определенно, сколько с этого квадратного метра, там, дециметра нужно подавать и зарабатывать, и ваш товар также оценивается. Если вы приходите и говорите, вот у меня есть полуфабрикат, вы ставьте его там по 20 юаней, а мне платите 15 юаней, то скажут, а почему? А вот приходит немец, говорит, а вот у меня полуфабрикат, вы его ставьте по 40 юаней, а мне платите 5 юаней. И кого выберет китаец? Конечно, он выберет, потому что он больше зарабатывает с этого. Потому товар быть, должен быть конкурентен на всех участках продвижения этого товара. Он должен учитывать интересы очень многих сетей, многих китайских предпринимателей. И понимать, что если вы приходите в супермаркет, то вы приходите... К тому, кто будет продавать ваш товар. И он продает не ваш товар, он продает место в этом супермаркете. И у него главный показатель, сколько денег собирается с квадратного там, метра этого супермаркета. Он совершенно не озабочен тем, чтобы продвигать русский товар до своих площадках То же самое касается и всех других. Поэтому непосредственно общение специалисты, которые могут... А представьте себе вы приходите в отдел закупок где 99% вот этот отдел закупок приходит, там нет ни одного русскоговорящего там нет даже на английскоговорящего человека там люди все бегают, они в мыле они работают, они зарабатывают деньги им нужны сроки, у них есть свои критерии эффективности их уволить могут а вы приходите и говорите, вот товар не хороших материалов не хорошей презентации не хороших специалистов с сознанием языка вы не удосужились стоять И как вам будут там относиться? Мы, мы, мы, Они вас просто не, не поймут. Да. Скажут, не мешайте нам работать. Вы думаете, вы с этими со своим этим продуктом одни здесь, в мире? Вот чем? Новозеландское мороженое лучше российского мороженого? Давайте посмотрим. Может, молоко у вас лучше, чем новозеландское? Я бы не сказал. Может быть, там полезных веществ? Может, там по вкусовым качествам? То есть, или там бразильские товары или э, австралийские или чем например вот тоже, мед есть такой тоже модная тема в россии почему-то все думают что китайцы спят и начально все думают о башкирском или там алтайском меде там этого меда здесь друзья, от греческого заканчивая альпийским э, каким-нибудь медом причем с великолепной подачей, с хорошими характеристиками, самого продукта и с великолепной отдачей коммерческой все завалено. А вы думаете, что вы придете с какой-то баночкой полулитровой или еще хуже мед, в такой коробочке, в которых бесплатные завтраки раздают залитые, она так подтекает кругом, все липкое, вот это в нем свет. И приходит немец, у него все сверкает, у него там 154 сертификата, у него свое портфолио, у него очень много э, э, скажем, успеха. Он подает там тоннами в Западной Европе, в Америке, у него как бы он приходит уже с, как бы сказали, художники, с провинансом своей картины, с провинансом своего продукта, с историей с тем, что китаец готовит тебе не просто продукт, он уже успешный продукт, опробированный, отработанный, он красиво выглядит. Он не только дает там, человеку удовлетворить голод. Голод. В Китае масса очень мало собственно, физически голодных людей. А он еще и приобщится, что не просто мед ест, а вот есть вот этот мед, какой-нибудь органик, какие-то коровы там, этот мед ест еще Анжелика Джоли, например, или еще кто-то там, Брэд Пит, там. там они тоже не отняли, Проток Пейсманс, в американских фильмах. А китайцы просто на вечером смотрят американские фильмы. И это дает нечто большее, чем просто какой-то российский медведь в некой э, дешевой упаковке. Естественно, что когда русский приходит, ну это же уникальный мир Уникальность этого беда известна ровно в вашем поселке Кроме вашего поселка где-то да. И любая деревня в Китае, вы приезжаете в китайскую деревню, у нее 3000 лет истории И у нее там все уникально И копыты, которые там варят, тоже уникальны Но они же с копытами не едут в Россию Вот видите, какие у хорошие э, лошадиные отварные копыты там, Пальчики оближешь, вот ну, 3000 лет это же самое лучшее, вы скажете, что вы приберли с этим копытом, -то? у меня своих тут лошадь вред куда девать. Поэтому такое местничество, что о нас все знают, что мы сюда приедем, все будут цокать языком, а я какой хороший русский мед или там русские конфеты, такого нет. Мы даже не самые сильные в ряду. Того, что предлагается на китайском рынке, когда я вижу, что голландец весь себя стоит, сам режет сыр, сам его э, сервирует, сам наливает вино и ходит китайцы всех поет. Почему-то наш бизнесмен считается что это зазорно, что он должен сидеть в каком-то кабинете на сотом этаже в Гонконге и оттуда управлять потоками. А некие китайцы, дистрибьюторы, дилеры и прочие где-то внизу будут там, продавать к общей радости потребителей его продукты. И вот если человек с таким приезжает, то он, ну, минимум он потеряет деньги. Максимум он очень сильно разочаруется, как в себе, так и... Он, потеряет и деньги. потеряет деньги. И потеряет деньги. Поэтому здесь рынок интересный китайский. И надо сказать, что другой альтернативный китайский потребительский рынок, куда еще можно войти, на него просто пускают, попробуйте войти на американский рынок или европейским вы даже не сертифицируете товар а здесь когда мы говорим о российских товарах а технической стороне дела то есть сертификация получение разрешения и так далее это вполне можно сделать ну естественно имея определенные навыки как раз сейчас закончили да, 15 -15. вы можете это сделать а вы это не сделаете вам очень сложно будет сделать в европе практически невозможно поэтому выбор всегда за теми людьми, которые там приходят с России. Или не должны, например, опыт, вот мы продаем за рубеж. а куда? Мы в Беларуси подаем. Но Беларусь это единая страна. Почему в Украину врачи продавали, там, или там в Армению продаем. Но это единый менталитет один, один за 70 лет сложился. А вы здесь приходите на рынок, где он открыт для всех и нет никаких вот не нужно конвертировать политические хорошие отношения которые сложились на высшем уровне там стратегические в то, что ради них китаец будет не покупать французский сыр а будет покупать алтайский сыр или там не французское вино а какое-нибудь краснодарское вино этого никогда не будет потому что как бы Кесареву-кесареву, кесарев, пускай они там дружат, кто не дружит, ну а любой потребитель будет э, исходить из своих интересов и будет покупать только то, что он, на что он хочет потратить с трудом заработанные деньги. И уважение к китайскому потребителю, э, понимание, что источник вашего благосостояния, вот это вот эти вот э, китайские граждане, которые тяжелым трудом заработали, построили свою страну за 30 лет увеличили БВП в 37 раз, кажется, на память, это, бы, это не в 2, это в, а в 37 раз. И они хотят, чтобы те люди, которые хотят, что-то им продать, ну, по крайней мере, им бы нормально с уважением относились и боролись бы за их расположение. Они приходили, так сказать, вот я вам привез вот алтайского брода, набегайте, а то сейчас уеду. Кстати, по поводу алтайского меда, недавно видел список э, черный, куда попали все алтайские практически компании с нашей медом, да -да -да. Потому что было заявлено одно качество, а когда привезли, если весь реальный то есть анализ, оказалось качество другое. То есть там и антибиотики, которых пчелом надо опрыскивать, чтобы они не болели. Еще то там, и еще что-то там добавлено было. То есть, ну вот я в принципе, до конца не знаю. Но то, что я видел этот список, и причем связи Алтай, это Алтайский мед, то есть касаемо. Ну, и это много, и такие вот у нас есть такие бренды. Ну, вот, досугу, там, Аленка. Они в России уже давно, в 60-х годов. Там, но здесь, в Китае, они точно такие же как и любые другие. То есть да, он зайдет в в интернет посмотрит, ну, какая там аленка была. Но в Китае таких брендов очень много в каждой провинции. И естественно, что э, никто не убирает, если, например, та аленка, которую делали в 60-е годы на натуральных продуктах, или там современная аленка, которую делают современные владельцы, она э, наверняка технологически уже по-другому делается. Так вот, того шоколада, который был в Советском Союзе не встретишь не потому, что его не умеют делать, а потому, что уже тех технологий идет, они очень затратные, их уже убрали практически. А премиум ручной шоколад совершенно другой рынок. Здесь у нас есть бельгийцы, швейцары, швейцарцы, французы, которые, у которых бренд ручной шоколад, они все знают, китайцы это знают когда люди выходят со своим продуктом и пытаются, как говорят китайцы если есть такая пословица гуа янтхоу май гу жоу повесив голову барана, продавать собачье мясо то есть это, кстати и говорит о том, что мы заявили одно а продаем другое это не приветствуется на китайской можно и рынок потерять и даже мягко говоря если какой-то потребителей для вас пожалуется на прямой обман, то вы понесете довольно сроку административную ответственность. Дай бог, кто бы не травился, но там уголовная ответственность будет. А если вот обман покупателей, введение это как бы регулируется очень жестко в Китае. Поэтому те российские люди, владельцы, топ-менеджеры или просто менеджеры, которые вы нашего вот плана выхода на китайский рынок, они, конечно, все эти факторы должны осознавать. Если, конечно, у них не стоит задача просто освоить бюджет, выделить на это модное направление. Туда можно вообще ничего даже не читать. Просто приехать в Шанхай, послемиться то гостиницу, освоить деньги. Освоить деньги и искать, да, в Китае, что не пошло. А потом на третью поиску сказать, как он китай. А то сказал, да, говорит, что-то вы в Китае. один был сотрудник, который говорит, вы знаете, китайцы не едят мороженое. Я говорю, ну вот, я говорю, вот у меня едят, а у вас они не едят. Ну вот это же китайцы. И вот каждый раз, если что-то у него не получалось, он спрашивает, это же китайцы, что с ними взять? Ну не едят, и все. Поэтому легко списывать, но ну, не получилось, что не менеджер ведома, а потребитель да, ведома, вот, вот, что не купил его товар за какие-то сумасшедшие деньги.